Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы поговорим о том, как хайпят некоторые модные блогеры по теме электромагнитных излучений и облучения. Ответим на вопросы, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Мы записали ролик с тремя нашими уважаемыми коллегами, Игорем Горюшинским, Юрием Андреевичем Фроловым ответили одному из модных блогеров, который сделал ролик и показал, можно сказать, тему электромагнитных излучений, защиту и вообще темы, которые решают какие-либо какие проблемы. Проблемы в биологии, проблемы в экологии, проблемы в электромагнитной безопасности. Ну, так называемый один из модных блогеров. По-моему, Ерохин его фамилия, Денис. Естественно, мат-перемат и вообще вот это все просто а, словесный понос, как бы я его назвал. И по ссылке вы можете посмотреть разбор видеоролика, который мы сделали, конкретный по всем аспектам, с чисто научной точки зрения. Ведь я вам напомню, что мы Подходим ко всем проблемам с точки зрения достоверности, научной доказанности. По ссылкам мы отправляем людей посмотреть на первоисточники. Не просто первоисточники, которые последние 20 лет были изданы, но те первоисточники, которые хранятся и в Британике, Британской энциклопедии, которая у нас есть, кстати говоря, и в Большой советской энциклопедии, и вообще в историческом аспекте те ученые, которые изначально закладывали ту или иную сферу научного изыскания или ту или иную сферу деятельности, которую они очень хорошо познавали в плане научного поиска и решения проблемы. Я еще раз открыл демографические ежегодники России. Вот 2001 год. На странице 43 приведены данные о количестве детей и подростков до 14 лет, то есть с нуля до 14. 27 879 877 человек, то есть детей и подростков до 14 лет. Запомните эту цифру, мы ее укажем еще раз. Теперь мы смотрим ежегодный демографический ежегодник России 2010 года. Здесь на странице 55 Смотрим количество детей и подростков до 14 лет. 15 миллионов 800 тысяч 707. Запомнили цифру. А теперь вот от этой цифры 27 миллионов 879 отнимите 15. И получится сколько? Сами посчитайте. Около 13 миллионов минус. В прошлый раз мы указывали, что 9,5 миллионов это еще включает до 17 лет. А вот... Посмотрите на детей и подростков, как раз которые относятся к группе этой детской до 14 лет. Минус 13 миллионов. Куда они делись? Можете изучить рождаемость в 90-х конце, то есть 14 лет назад и посмотреть. Там рождаемость, кстати, была ниже, чем вот в эти годы. А куда делись дети? Здравоохранение в России 2011 год. И 2020 год то же самое. Рост заболеваемости. И детей, и подростков. И самое интересное, на практически в 2000 году 191 миллион болеющих различными болезнями. Представьте себе, больше, чем население, в полтора раза практически. А 2009 уже 223 миллиона. Практически на 32 миллиона болеющих, то есть заболевших больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть какие-то причины, приводящие к росту заболеваемости, смертности и, в конце концов, кубыли населения. Книга «Россия в цифрах» 2019 год. И здесь также подтверждается, что количество детей, которые отдыхали в пионерских или в оздоровительных лагерях с 2005 до 2019 год снизилось на миллион. Наш зритель Деп неб Делает комментарий под видео, которое мы записывали с уважаемым профессором и ученым Острецовым, Игорем Острецовым. Где он говорит, что уважаемые друзья, те кто смотрит и те кто не смотрит, пересылайте данную информацию от тех данных, которые мы приводим на нашем канале. Эти данные нужно рассылать. Чтобы люди все-таки понимали и начинали задумываться, что происходит в обществе, что происходит в мире, в среде а, той аналитики, которая есть в блогосфере. Многие люди и многие каналы закрываются. Ну, В данном случае могу привести того же Игоря Горюшинского, которому страйки прилетели, или Рассвет Правды. Поэтому, уважаемые друзья, подписывайтесь на их новые каналы, которые они открыли, и на Рассвет Правды, и на Игоря Горюшинского. Там дается аналитика, там даются информация, которая поможет вам оценить происходящее событие. А мы, в свою очередь, вот в нашей аналитической работе, ссылаясь на те источники официальные, как я вам показал, что на самом деле происходит в социальной среде, вообще в общественной среде. И отношения между обществом и той системой, которая управляет государством и управляет, собственно говоря, основными ресурсами нашей страны. Вот буквально сегодня мне прислали ролик, где депутат выступает в Государственный Дуб, женщина, и раскладывает аналитически, что происходит с законодательством в сфере отношения вот специальных этих так называемых кодов или еще чего-либо с собой. То есть вот это разделение общества. И приводит аналитику и говорит, что ответственность будет лежать на законотворчестве, то есть на тех людях, которые принимают законы. А теперь мы смотрим, а что же анализируют те же блогеры. Они просто хайпуют на каких-либо новостях, искажая информацию, подавая ее таким образом. Ну, вроде интересно молодежи, там мат-перемат, там какие-то сленг какой-то. Вот они между собой тусуются, показывают себя, какие они велики, а на самом деле показывая невежественность. Свою и молодежной среды, кстати говоря, вчера вот встречался со студентами э, в нашей дружеской компании. И спрашиваю, а есть ли у вас какие-то дискуссионные клубы? Вот, а студенты Бауманки, наш ведущий университет технический. И спрашиваю, есть ли у вас обсуждение той социальной среды, вообще э, тех целей и задач, которые перед страной стра ставятся? Ну, есть, но никто, говорит, не обсуждает, потому что никому ни истории не интересна. Ни философия не интересна, а я напомню, в одном из наших роликов с Натальей Карповой мы говорили о том, что разрыв между техническими решениями, техническими дисциплинами и философскими дисциплинами приводит к деградации науки. И наблюдаем мы сегодня, что вот, ну, вчерашнюю кампанию берут, ну, наши друзья, мы собирались, два студента, молодые, но они не могут даже поддержать наш разговор. Сидят молча. Я спрашиваю, ну давайте, ребят, что-то там, может, интересно, что-то расскажите. Да ничего не могут рассказать. Ну, может быть, они в силу своих неубеждений, а просто лени. Естественно. И вот эта система, которая, на которой э, хайпуют э, молодежь, они, а может быть, среди вот этого возрастного контингента до 17, до 20, я думаю, даже до 30 лет. Они просто не понимают, что происходит. Они не понимают, что мироздание, в котором мы живем, оно непреложно воздействует на все наши сферы жизни, на, на весь наш организм. И если вы учитесь в университете, извините, дорогие друзья, вы должны стремиться к познанию. Не просто тупо изучать что-либо, а я знаю, я учился и в училище, и в институте, и работал 10 лет на перроне, гайки крутил, и занимался философией. И мне было все интересно. И в данном случае вот этот интерес, в, тем более в университетской среде, он должен быть. Иначе вы, не студенты, вспомните фильм «Замечательный собачье сердце». Профессор приобряженский говорил, «Московский студент, это звучит гордо, честь, ум и совесть». Вспомните те забастовки, которые начинались со студентов, которые понимали происходящие события, которые навязывались властной элиты или еще кем-то, но они были против, потому что свобода духа, свободолюбия, волеизъявления и вообще то есть юношеский порыв, он должен все-таки думать о том, что будет со страной, думать о том, что будет у них в их жизни как она сложится, как они будут семью создавать, как они вообще будут преобразовывать мир. Вот на этом я сегодня и хочу закончить. Всего хорошего. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.